Пошли, поможешь мне прокачать аватарию. Пошли. я учусь. Я занят. Не мешай мне. Ну, ну пошли, пошли, пошли. Пошли, Алина, не мешай. Ну пожалуйста, Алина. пошли. Я занят, пошли. я учусь. Ну, пожалуйста. Алина. Я очень хочу, чтобы меня сразу без слов понимали. И если надо, помогали. Дети, почему вы устроили шумиган? Ах, хочу не видеть, как дети спорят и делают беспорядок в доме. А давайте тогда поиграем в челлендж. Попробуем испытать свои возможности. А челлендж будет называться так. Ничего не вижу, ничего не слышу и ничего никому не скажу. И в чем суть? А суть в том, что каждый из нас Будет или ничего не слышит, или ничего не видит, или ничего не говорит. Проиграет тот, кто первым сдастся. Чуть ничего не слышу. Хочу никого не слышать, чтобы мне никто не мешал. И тот будет самый-самый добрый и послушный. Хорошо. Играем? Да. да. Попробуем свои возможности. Давайте я выберу ничего не слышу. А я ничего не скажу. Ну ладно, я тогда ничего не вижу. Но как я буду целый день так жить? Тогда я одеваюсь свои наушники. А я ничего не буду говорить. Ну, а я тогда ничего не буду видеть. С буду скучать. Я не сдамся до конца. Но тот, кто сдастся... Тот проиграл, и он будет самый послушный. Договорились? Эй! Вы есть? Договорились? На! Договорились! Хорошо. Я поняла! Это уже игра! Он меня не слышит, а та ничего не может сказать. Как мы будем так проходить челлендж? Очень интересно! Мне слышать только Алинка. Да, Сережа? Алинка молчи. А ты сейчас проиграешь. Ты заговоришь, ты не выдержишь, я знаю. И будешь самая-самая послушная девочка в мире. А Сережа сейчас меня услышит. Сережа! Он отсел. Ты его видишь? Алина, ты меня слышишь? Ты его видишь? Нельзя говорить. Еще один такой. М -м -м", и ты проиграла. Ни звука. Можно только смеяться. М -м -м -м -м -м -м". Нельзя. Есть Сережа. он убегает. Он сейчас меня услышит. тут его на уши. Удрал. Так нечестно. Пошла я дела свои делать, если ты не хочешь со мной говорить, а ты не хочешь меня слышать. Я пошла. Пока-пока. Пока-пока. О, Сереж, ты, ты меня слышишь? Сереж. Сереж. Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Сереж, да, да. Слышишь? Нет. Не слышишь? А ну покажись! Ты врешь или не слышишь? Сережа! хочет! Ладно, занимайся делами, я пошла делать свои дела. Пока! На деле тяжело молчать долго, хочу, чтобы побыстрее этот челлендж закончился. Аленка, ты уроки делаешь, да? Ну да, ты же не можешь сказать. А я не могу проверить домашние задания. Ах, удачи тебе, дочка. Делай, делай руки. Мне уже это надоело! Я сдаюсь! Я сняла повязку. Я сдаюсь! Все. Алло, я проиграла! Можно наушники снимать? Я проиграла, мне уже надоело! Почему? Я даже упала! А? Да, я ничего не видела Я упала, я не хочу больше играть Я сдаюсь Круто, челлендж закончился Тогда ты будешь послушной Я теперь смогу говорить Да, ты сможешь говорить А ты меня будешь слушать Челлендж закончился На этом все Я буду теперь послушная целую неделю Всем спасибо И всем